Если каждый из нас будет уверен в себе, мир станет гораздо, гораздо лучше. Абсолютно неважно, как ты выглядишь. Поймите, мы видим людей лишь такими, какими они позволяют себе видеть. Люди любят легкость, люди любят уверенность. Людей вдохновляет уверенность. Вообще мы люди, мы должны вдохновлять друг друга. Только вдумайся, полюбив себя, ты можешь изменить мир. Ты можешь изменить мир вокруг себя. Всем привет, мои девчонки, с вами Настейша, и сегодня я бы хотела поговорить на, наверное, одну из самых актуальных тем, которую только можно представить в целом, а именно это уверенность в себе. Уверенность в себе, уверенность в своих силах, это сравнение себя с другими, и как вообще наша уверенность в себе влияет на общую картину мира, то, каким мы его видим, и рассказать вам немного об этой взаимосвязи. Если каждый из нас будет уверен в себе, мир станет гораздо, гораздо лучше. И сейчас я вам расскажу почему. Первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что не важно. Абсолютно, абсолютно не важно то, как ты выглядишь. Возможно, для кого-то это будет сейчас какая-то новость, но на самом деле это так и есть. Даже если тебе сейчас кажется, что наоборот. Да, первоначально, возможно, это может отыграть какую-то роль, но дальше играет роль лишь поведение человека. И каким он разрешит тебе себя видеть? Каким он себя покажет? Как он себя будет чувствовать? Дальше все будет идти только от внутренней уверенности этого человека, от внутреннего самоощущения. Сейчас я немного объясню. К примеру, если вы купили новое платье, и вы абсолютно уверены в том, что это платье шикарно на вас смотрится, вам очень идет, и этот цвет просто безупречно подчеркивает ваши глаза, вас никто не сможет в этом разубедить. Если же у вас есть внутренние сомнения, внутренний дисбаланс по поводу, к примеру, нового окрашивания или новой стрижки, то любое неосторожное слово какого-нибудь абсолютно постороннего человека сразу будет для вас откликаться какими-то неприятными эмоциями, неприятными чувствами, и это сразу пошатнет вашу и так не стопроцентную уверенность. Поэтому избавляйтесь от этого, искореняйте это и... Важно лишь то, как вы себя чувствуете в этом, важно лишь то, как вы себя преподносите. На внешность не смотрит никто, чувствует энергетику, чувствует, насколько легко с человеком и как он себя несет. Поймите, мы видим людей лишь такими, какими они позволяют себя видеть, какими они себя преподносят. Конечно, сначала, перед тем, как мы начинаем общаться с человеком, у нас его внешность, его какой-то посыл, проходит через призму всех наших предрассудков, пережитого опыта и так далее, и так далее. Даже то, как вы сейчас меня воспринимаете, это лишь то, как я себя преподношу через экран. Насколько я себя чувствую уверенно, насколько я уверена в том, что я говорю, уверена в том, какую информацию я хочу донести, насколько уверена в том, как я выгляжу. Точно так же и с вами. Как вы себя преподнесете, таким вас или такой вас и будут видеть люди. Это все очень сильно взаимосвязано. Люди любят легкость, люди любят уверенность, Людей вдохновляет уверенность. Вообще мы люди, мы должны вдохновлять друг друга на уверенность в своих силах. Потому что уверенные люди всегда... Двигатель прогресса. Уверенные люди всегда видят мир вокруг себя прекрасным, полным возможностей. Все двери для них открыты. Так зачем же мы сами своей какой-то неуверенностью в своих силах и робкостью закрываем эти двери? Мы не должны закрывать эти двери, мы должны смело входить в эти двери. Мы должны чувствовать себя на миллион. Мы должны нести себя так людям, и мир станет гораздо лучше. «Заставь окружающих думать о себе именно так, как ты этого хочешь». Преподнеси себя именно так, какой ты хочешь, чтобы себя видели люди. И поверь, абсолютно не важно будет, как ты выглядишь. Люди будут думать то, как ты себя показала, как ты им разрешила, какой ты разрешила им видеть себя. Если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали на миллион, так просто введи себя на миллион, если ты даже этого не ощущаешь. Просто заставь себя это сделать. Заставь себя один раз поменять свой страх на уверенность, свое молчание на голос, на выражение своего мнения, потому что оно важно, потому что нужно, чтобы с ним считались. Почему нет? Все люди равны, все заслуживают одного и того же счастья, всем светит солнце одинаково. Почему ты хуже других? Просто задай себе этот вопрос. И в один момент... Попробуй вести себя совсем по-другому, и ты увидишь, что и люди вокруг будут воспринимать себя совсем-совсем по-другому. Веди себя так, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали. Будь той, кем ты хочешь. Если ты хочешь быть уверенной, если ты хочешь быть успешной, если ты хочешь быть красивой, так будь ею, чувствуй себя так, это самое главное. Не смей сомневаться в себе, ведь твое представление о окружающих – это лишь только то, какими они тебе разрешили видеть себя, и тебя люди могут видеть такой, какой ты захочешь, какой ты себя преподнесешь. Они заставили тебя думать так о себе своим поведением, своими поступками, своими достижениями. Важно не то, как ты выглядишь, а важно то, как ты себя в этом ощущаешь. Если ты на все сто уверена в своем новом окрашивании, и ты чувствуешь себя с ним просто на миллион, ты будешь излучать эту энергию, и остальные люди будут думать точно так же. Людям, которые уверены в своих силах, уверены в том, что они делают, и уверены в том, как они выглядят, не нужно подтверждения извне, им не нужно мнение других людей. Потому что когда мы обращаемся за мнением других людей, это говорит о внутренней неуверенности. Конечно, если ли удивления, которых нам важно, и мы хотим его услышать. Но когда мы постоянно пытаемся найти подтверждение своей правоты, когда мы постоянно пытаемся найти подтверждение того, что мы красивы, что мы умные, что мы достаточно худые, что мы достаточно подтянуты, это говорит о внутренней неуверенности. Я думаю, любой из нас встречал такую ситуацию, когда девушка, ну, откровенно, объективно худая, постоянно ищет подтверждение этого у окружающих не знаю, говоря о том, что она толстая, говоря о том, что она нехорошо выглядит, потому что она лишь хочет, чтобы это опровергли. Уверенному человеку не нужно опровержение. Уверенному человеку не нужно подтверждение своей правоты. Он и так это понимает. Это как само собой разумеющееся. Поэтому не ищи подтверждение. Оно должно исходить изнутри. И послушай, перестань кому-то что-то доказывать. Не нужно никому ничего доказывать. Докажи в первую очередь себе. Если хочешь что-то доказать, докажи это лучше себе. А другие это в любом случае почувствуют. Следи за собой. Да, люди не смотрят на внешность, но смотришь на внешность ты. И ты себя очищаешь именно так, как ты выглядишь, делай классное окрашивание, делай брови, делай крутой макияж, самовыражайся, одевайся, как тебе нравится, тогда ты будешь чувствовать себя по-другому, и тогда из тебя изнутри будет исходить эта уверенность, и это вопрос совершенно не внешности, это вопрос лишь только твоего внутреннего ощущения себя, но пока ты не докажешь это сама себе, ну, нет смысла это доказывать никому, потому что доказать нужно лишь самой себе. И тогда это все будет очень естественно исходить изнутри. Занимайся здоровьем, занимайся спортом, занимайся питанием. Это бесценный вклад в себя и в свою самооценку. Ухаживай за собой, делай себя красивой, и твоя самооценка вырастет в разы. И это вопрос не того, как ты станешь после этого выглядеть. Это вопрос того, как ты будешь себя После этого ощущать. Будь в гармонии, в первую очередь, с собой. Пока ты не примиришься с собой, пока ты по-настоящему не оценишь себя, все вокруг будет в дисбалансе. И мир вокруг будет в дисбалансе, и все люди вокруг будут не такими, и все будет не так. Пока ты не установишь эту гармонию и взаимопонимание с самой собой. Гармония с собой — это ключ к счастью. Понятие того, что ты на самом деле хочешь, и кем ты на самом деле являешься, это ключ к гармонии, радости и счастью, где бы ты ни был. Потому что человек в дисбалансе, он не будет счастлив нигде, ни с кем и никогда. Всегда будет что-то не так, всегда будет что-то мешать. Прежде всего, ты должен примириться с собой, ты должен Оценить себя по достоинству, узнать себя как можно лучше и как можно глубже. Дисбаланс — это путь в никуда. Путь в вечное недовольство, и когда все и все вокруг не так и не те. Впусти новых людей в свою жизнь. Отпусти старое, отпусти обиды, отпусти прошлое. Зачем тебе держаться за прошлое? если ты уверена в себе. Если ты уверена в своих силах, если ты пойдешь дальше с гордо поднятой головой. Если ты уверена в том, что дальше ты встретишь тех людей, которые тебе будут нужны. Если дальше будут обстоятельства складываться именно таким образом, которым нужно. Ведь по-другому и быть не может. Ведь ты сама строишь свою жизнь. Отпускай прошлое и пускай что-то новое. Открывай двери. Только своим ощущением и подачей ты притянешь нужных к себе людей окружающие очень ощущают энергетику и так они и будут вести себя по отношению к тебе только от тебя будет зависеть кто повстречается у тебя на пути ведь мир вокруг это и что каким мы хотим его видеть каким мы его воспринимаем, насколько все в жизни зависит от нас, насколько мы сами строим свою судьбу, просто вдумайся в это. Это все лишь призма твоего опыта, людей, которые тебя окружали. Это все просто иллюзия того, каким ты хочешь его видеть ты его создаешь вокруг себя своими действиями своими поступками своим самоощущением своим поведением своими взаимоотношения с окружающими ты создаешь мир вокруг себя и, и соответственно ты видишь его таким каким ты хочешь его видеть каким ты позволяешь себе его видеть и насколько мы сами режиссеры своей жизни мы сами пишем этот сценарий и Сами за него отвечаем. Все зависит исключительно от тебя. Все в твоих руках, что напрямую связано с твоей самооценкой. Только вдумайся, полюбив себя, ты можешь изменить мир. Ты можешь изменить мир вокруг себя. Неужели это не самая крутая мотивация? Просто одержав эту внутреннюю гармонию, внутреннюю любовь, прежде всего, к себе, ты изменишь мир вокруг себя. Это же невероятно. Наша Вселенная нуждается в том, чтобы мы любили ее и благодарили, и тогда она дает еще в разы, в разы больше. Должны любить себя, просто обязаны, чтобы вдохновлять других людей и делать мир вокруг нас еще лучше. Чтобы людям хотелось тянуться друг к другу, чтобы люди вдохновляли друг друга на все новые и новые свершения. Просто вдумайтесь, насколько это глобально, насколько мир вокруг нас изменится, просто если мы примем себя. И нам будет нравиться то, что мы делаем, то, как мы выглядим. Мы не будем оглядываться на других и сравнивать себя с другими. Мы будем двигаться вперед все дальше и дальше вместе. Мы будем вдохновлять и поддерживать друг друга. И ты будешь той, кем ты себя чувствуешь. Просто вдумайся, ты можешь быть кем угодно. Вот кем угодно. Просто это представь на минутку и остановись. Ты можешь быть кем захочешь. Ты можешь себя преподносить так в обществе. Излучай то, что хочешь получать. Относись так, как хочешь, чтобы относились. Если ты чувствуешь себя на все сто, то и остальные будут относиться к тебе так же. Это работает безотказно. Ты сама строишь отношения других людей к себе, потому что ты — это то, что ты транслируешь. Люди будут смотреть на тебя, как будто твоими глазами. Точнее, они уже смотрят на тебя, как будто твоими глазами. Тем, как ты себя ощущаешь. Просто вдумайся, как будто люди смотрят на тебя в зеркало и видят то же самое, что и ты. Так вот, заставь себя увидеть то, что ты хочешь там. К примеру, вам не нравился сначала человек, какое-то время с ним пообщавшись, вы стали видеть его совсем другими глазами. А потому что он заставил вас таким видеть себя. Если ты уверен, что всем наплевать на твое мнение, никому не интересно, что ты думаешь, что ты говоришь, да и вообще в целом ты как личность, так оно и будет. Ты даже не даешь шанса думать людям по-другому. Если ты уверена, что мир полон опасностей и несправедливостей, ты будешь акцентировать свое внимание именно на этом, и именно таким образом и будешь видеть мир. Соответственно, ты будешь видеть только их и не замечать за ними череду приятных событий, которые с тобой происходят. Мир так устроен, за какими нибудь плохим событием обязательно идет хорошее и так далее, и так далее. Черная белая полоса, это все понятно, но вопрос лишь в том, что ты видишь мир таким... А на чем ты акцентируешь внимание? Я думаю, вы замечали, если, к примеру, вы чего-то очень хотите, вы везде это замечаете, везде вокруг это видите, вы хотите там машину определенной марки, вы постоянно видите именно эту машину на улицах города, хотя раньше никогда вроде бы не замечали, что их на самом деле так много. Вопрос лишь в том, на что сфокусировано ваше внимание. А если в твоем представлении мир это череда возможностей и приятных событий, он полон эмоций и ярких красок, а неприятности, которые неизбежны, будут лишь маленькой частью. Вопрос, в чем? Фокус и акцент твоего внимания. Просто вдумайтесь в эти цифры. Мир на лишь на 20%. Это внешние обстоятельства И на 80% Это то, каким мы его воспринимаем 20% Внешние обстоятельства И 80% Наше восприятие Просто вдумайтесь в эти цифры И подумайте, каким вы хотите видеть этот мир В каком мире вы хотите жить Сила самовнушения. В первую очередь чтобы обрести уверенность в себе, вы должны внушить себе то, что вы прекрасны, что вы ценны, вы неповторимы, вы в чем-то талантливы. Найдите то, что вам нравится, что вам интересно, что у вас получает, в чем вы себя будете чувствовать номер один, в чем вы себя будете чувствовать в своей тарелке, как это называется. Я думаю, всем нам известен знаменитый эффект плацебо. Так это работает и самооценка. Для начала внушите себе это, а потом и окружающие потянутся. Улови просто одну простую истину. Твое самоощущение решает все. А еще постарайтесь делать акцент на своих сильных сторонах. Для начала определите у себя их и старайтесь развивать именно их. Акцентируйте внимание именно на этом, а не на том, что у вас не получается. Так что да, тема очень трудная на самом деле, очень философская. Каждый ее будет понимать по-своему. Но я надеюсь, какие-то такие базовые, ключевые вещи я вам смогла немного приоткрыть завесу тайны и немного, что ли, объяснить и лишний раз у себя в голове разложить, как я это вижу, как я это ощущаю, как я это вижу и чувствую по отношению к другим и по отношению других ко мне. Я была безумно рада вас видеть сегодня на моем канале, заглядывайте еще, и скоро увидимся в новом видео, обещаю!